Как Ну так, погнали. Я с тобой не битбоксер, но попробуем. А дом попробуем. Нужно CC и заставки создают, ребят, музыку, как я помню, сейчас создаст. А это такой. Слышно, каждый его вот этот, как он так Нет, он походу открыл. Какой-нибудь нужен такой. Ну, вообще, кстати, Тонкий писклявый. Интересно, что получится в конце. Чайка. Как будто собаке плохо. Херня какая. Какую-нибудь нойс. Нойзымси. И обратный. Курит, курит раз. Еще нужна какая-то фраза буржуйская. Let's go. Let's one more time. One more time. Mm -hmm. Потом Мард, надо да. будет обработать well, и, думаю, Armo получится я нормально. One more time, one more time, one more time, one more time. <grup> <deputy> <мит> О, пошла жара. Жара, да. Вы знаете, с этими звуками, мне кажется, можно работать. Да вообще. О! NFL <И мит> <студио>. Studio. <alors. мит> oh, <мит> вот что здесь у меня получилось. Уже мелодия какая-то. Так, беточки. Биточки. Леди, джентльмены, я тоже умеет работать на капку, который я только час. что питаю. -то. Да, ты что, да, нормально. Выдыхает, да? Мои за, кстати, а а получились не отличные. Нет, <свят> стоп тут <свят> не хватает троевого такого звука. Кстати, вот, да, я то что Сейчас я в ту сторону. Сейчас я в ту сторону. Что я в ту сторону. Сейчас я в ту Сейчас я в ту сторону. Сейчас я в ту сторону. Сейчас я О! Сейчас я О! О, о, о, сейчас, Ладно, ли, вовсе. Вовсе. Волна, вот. о! в я Скорее говоря, онлайн, Он же вроде не говорит, заметили, просто да. А Я даже заслушался, ничего не комментирую, да, ну, блин, мне нравится, классно. Да, пошло, О, офигеть О, офигеть. О, просто, ребята, меня Ты вот такой в голове <op void> не укладывается, как это люди делают. Вот <пходко> что-то смотрит, что-то <пходко> <пходко> там какие-то D5, <-то пходко> там, C5, А, вообще, что это такое? <-пходко> В а, Прикольно получилось-то, получилось Офигенно. Ну, в ну, я в России, да, Я у меня, вон у, вон вон вон. у меня такая программа была не, так не получилось. Да, да, да, да, да, да, да, да, я вообще ничего, наверное, не, а не понимаю, что он там нажимает, что-то. Еще Блин. раз за А ты сегодня просто можно не большой, выдох, Не, ну шабака там, иди. А так, я... еще клипы какой-нибудь сделать, что ну, Да, можно Мистер вообще Мистер Вообще, по, по сути, на самом деле, ничего сложного нету, и достаточно примитивные ходы. просто Ну, как бы все, склеить еще надо, не просто так. что это просто... Слушайте, шикарно. Мне надо её Что-то там, что-то там, тут там, что-то что-то там, переключается, что-то смотрит там, проверяет. все, Норм. Норм? Это круто, это что? Да, это офигенно, блин, это Да, понятно.